Приветствую вас, представители знака Зодиака Девы. Сегодня посмотрим общую картину по февралю месяцу. Начинается месяц достаточно неплохо. Венера будет образовывать благоприятный аспект к узлам. Поскольку Венера будет находиться в вашем седьмом доме, это партнерство, то, возможно, какие-то неожиданные благоприятные обстоятельства с теми людьми, которых вы хорошо знаете. То есть, контакты и общение с ними принесут вам радость и удовольствие. Начиная уже с 4 по 6 будут наблюдаться немножко неприятные аспекты связаны с полнолунием во Льве Лев для вас это 12 дом какие-то искушения могут быть тайного характера то есть некоторое такое напряжение подсознательно вы можете ощущать какое-то беспокойство ну и не напрасно поскольку Венера будет параллельно образовывать квадрат к Марсу и как я уже говорила, если у нас Венера в 7 доме, то Марс находится в 10, -м. здесь возможно конфликты между мужчинами и женщинами между мужем и женой, между рабочими отношениями. Ну, постарайтесь в эти дни воздержаться от уяснения отношений. Поскольку уже 7-8 здесь Венера сделает красивый аспект к урану. Уран это ваш девятый дом. Девятый дом связан с событиями издалека. Здесь, возможно, и знакомство с кем-то издалека, и приятная переписка, и общение. И, в общем-то, события совсем что далеко-высоко, они могут вас порадовать. Также ну, также могут, кстати, деньги прийти тоже издалека, переводы. Десятое, одиннадцатое. Здесь у нас, получается, будет соединение Плутона с Меркурием. Это будет ваш символический... Пятый дом пятый дом отвечает за любовь, за детей, за развлечения. Ну, я думаю, что здесь может быть какая-то очень важная сделка или очень важное решение в данных областях, которое впоследствии принесет вам очень хороший доход. То есть есть смысл рискнуть, есть смысл что-то сделать в эти дни. Также 19 числа Меркурий переходит уже в Водолей. Водолей для вас это зона... Работы и здоровья. Это намек на то, что вам стоит заняться этими сферами своей жизни наиболее активно. Тем более, что Меркурий здесь будет очень живой, очень оригиналь. оригинальный. Важно применять в решении этих вопросов живость, оригинальность. Важно <coughs> включать свою интуицию и нестандартное мышление. Я думаю, что у вас все получится. Также с 14 по 16 будет очень интересный аспект, который всем обязательно понравится. Это соединение Венеры с Нептуном в вашем седьмом доме партнерства. Конечно же, прекрасно было бы в этот период с кем-то познакомиться или организовать романтическую встречу заключить брак может быть провести какое-то торжественное мероприятие но вы будете максимально открыты в этот период настроены романтично и можно сказать еще знаете так любви обильно, ну в том плане что будете готовы принять в свое сердце любовь запомните эти даты и может быть если у вас уже есть какие-то отношения, что-то на них планируйте с 15-17 также состоится соединение Сатурна с Солнцем в вашем шестом доме работы. Значит, Это признак того, что в эти дни вам нужно быть максимально ответственным и внимательным ко всему тому, что вы будете выполнять. Не бойтесь брать ответственность за какие-то поручения в эти периоды. Также 17-18 будет хороший аспект, который из вашего восьмого дома будет делать аспект к работе. Ну, то есть из, от Юпитера к Меркурию, от сферы работы и здоровья к сфере чужих денег. И вообще это может быть еще даже чья-то ну, помощь, ресурсы ваших партнеров. Я думаю, что в этот период будет шанс ну, что-то получить договориться, предпринять какое-то важное решение. Вот лучше в этот период не просто думать, а именно действовать. Есть шанс что-то расширить. Ну Здесь, конечно, сфера финансов хорошо может проиграться. Знаете, как или выгодное сотрудничество может появиться. Благоприятный период для того, чтобы вот начинать что-то, связанное с вашей деятельностью. Также 18 числа Венера, вернее, Солнце перейдет в знак зодиака Рыбы, а это значит, что вы будете находиться в ближайший месяц в таком расслабленном романтическом настроении. Желание сотрудничать, желание знакомиться и располагать к себе свое окружение. Также 18-19 числа Венера сформирует благоприятный аспект из вашего Дома партнерства к Плутону. Этот аспект связан с насыщенной эмоциональной сферой. И будет вызывать вас какие-то глубокие переживания это возможно и любовь это возможно какие-то глубокие чувства это даже может указывать и на зачатие ребенка для кого это актуально ну, я думаю что да, для тех кто делал чуть ранее какие-то очень важные финансовые сделки то это будет период получения результата уже от этих сделок 20 числа будет Новолуния в рыбах, достаточно спокойная для вас в плане партнерской сферы. И еще и Венера начнет из зоны партнерства переходить в ваш символический восьмой дом, дом денег вашего партнера. Это начнется благоприятное время для заключения договоров и сделок с теми, партнерами, клиентами, у которых есть хороший финансовый ресурс. Важно при этом проявлять активность, напористость, ну и понятно, что активизируется ваша сексуальная жизнь. Также 20-21 от Меркурия будет образовываться немножко напряженный аспект к урану в девятом доме, который является несколько неблагоприятным для поездок далеко и также для решения вопросов, связанных с юридическими делами. Но, но тут есть указание на то, что ну, даже если вдруг вы решитесь, то все равно через препятствия, благодаря личной настойчивости, у вас получится добиться желаемого результата. Ну и конец месяца может быть очень интересным, поскольку здесь будет формироваться точный спецназ, Соединение вот Венера, Юпитер, Херон Это ваш восьмой дом но Здесь какие-то крупные поступления От ваших партнеров Увеличение числа их доходов Которые являются для вас благоприятными Также вы можете получать какие-то очень крупные подарки На которые даже не рассчитывали ну и понятно, что это благоприятный аспект для романтических личных взаимоотношений. Ну а теперь, кому интересно, я посмотрю более глубокую эзотерическую часть на картах, что ожидать, ну какое главное событие ожидается для представителей знака зодиака Дева в феврале месяце. Ну, первая карта дом, поэтому однозначно здесь события будут связаны с тем местом, где вы проживаете, метла. Что-то нужно будет вынести, с чем-то нужно будет разобраться и коса, то есть навести порядок. Еще может указывать на какую-то удачную продажу, сделку в сфере недвижимости. Ну, посмотрите. Потом расскажите, кому будет интересно. На этом желаю вам благоприятного февраля. Ставьте ваши лайки, кому было интересно. Подписывайтесь, комментируйте. И до встречи в следующих прогнозах.